Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Давид знал, что худые сообщества развращают добрые нравы. А люди говорят, я знаю, что в этих церковных организациях худые сообщества, я знаю, что там погибшие овцы, но нужно же их любить. И поэтому я туда хожу, чтобы пробуждать этих людей. Но Давид знал, что худые сообщества развращают добрые нравы. Это не значит, что он боялся, что его веру кто-то разрушит. Он знал, что если пойти не по воле Божьей, если Бог его туда не посылал, то ты идешь туда без Бога. И Господь прогневается на тебя за то, что ты вне воли Божьей. Если Бог тебя туда не посылал, чтобы пойти и вывести оттуда, из этой лукавой организации, чат Божьих, которые гибнут там, то ты вне воли Божьей, ты в своей воле, ты просто душевно хочешь помочь этим людям, но у тебя ничего не получится. Ты говоришь, нужно их пробуждать. Да, нужно молиться о пробуждении, о пробуждении этих людей, этих мертвых кладбищ. Эти церкви это мертвое кладбище где люди духовно мертвые, они сами себя похоронили, ходя в эти организации, и молиться о пробуждении этих людей нужно. Но что такое пробуждение? Пробуждение это когда закроют все церкви, все эти секты, в которые вы ходите, когда нельзя будет собираться по двое или по трое, потому что за проповедь Евангелия будут садить в тюрьмы, потому что за то, что ты любишь Иисуса, тебя будут убивать. Вот что такое пробуждение. А вот это все легкое Евангелие, когда люди принимают тебя и говорят, о да, ты правду говоришь, брат, но живут так же, как они жили раньше. Это не есть пробуждение. Поэтому, если ты в, этом, в этой лукавой организации, выходи оттуда. Выходи, потому что худые сообщества развращает добрые нравы. Если ты любишь Бога, если ты любишь Иисуса, ты с Ним будешь везде и всегда. Ты будешь слышать Его голос, и ты будешь исполнять Его волю на любом месте. И там, где двое или трое собраны во имя Иисуса, там Иисус будет посреди них, там будет церковь. А вот это все шоу, которое устраивается в этих мертвых организациях, на этих кладбищах, это Богу не угодно. Поэтому следуй за Иисусом Христом так, как Он заповедовал это в Своем Священном Писании. Да благословит вас Господь наш. Jesus.